О моё что? Братан, тебе сколько лет? Не мог сказать, что она сисястая, что ли? <реш> Ребята, ну я смотрю, вы в моем вкусе! Эх, сегодня зажжем по-взрослому, а да? Давайте.